Всем привет! Подписывайтесь на мой канал Анекдоты от Юсика Сейчас я вам расскажу прикольный и классный анекдот Я надеюсь, вам понравится Всем хорошего просмотра! Собрались три друга отдыхать А в гостинице им говорят Есть один номер, но с одной большой кроватью Но что делать им? Куда деваться? Согласились На следующее утро они собрались, рассказывают друг другу сны, кому что приснилось. Тот, что слева лежал, говорит: блин, мне такой трах приснился. Блин, красота. Тот, который справа был, говорит: мне тоже. Телка, во. Грудь, во. Ноги, во. Блин, отпад вообще. Тот, что по центру лежал, говорит: не. Ha heeftEE. Мне лыжи приснились. Еду я, значит, на лыжах. Обгоняю всех. Тут остается 20 метров до финиша. Вот тут-то палки и обмякли. <плес> Спасибо вам всем, что вы досмотрели это видео до конца. Оставляйте свои комментарии. Всем пока-пока.